В протяжении веков материалами для архитектурного декорирования использовались гипс и дерево, но технологии не стоят на месте. В настоящее время архитектурный декор из полиуретана самый надежный, прочный и долговечный материал. Он упругий, крепкий, легкий, водостойкий, не меняет форму, хорошо режется без изломов и щепок и соответственно очень универсален. Полиуретан не желтеет со временем, не осыпается, не растрескивается и не утрачивает четкости рельефа. Его можно подвергать влажной уборке, в отличие от мягкого полистирола, который также используется в качестве лепного декора. Полиуретан при любых условиях сохраняет форму и прекрасный внешний вид. Ассортимент коллекции Европласт, как фасадный, так и интерьерный, годами подтверждает свое высокое качество. Обладая оригинальным дизайном, в то же время сохраняет традиционность стиля, сложившегося веками. Декоративная лепнина придаст вашему дому благородную роскошь, особую изысканность и самое главное – это отличное настроение. Выбирайте архитектурный декор от Европласт.